и сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 19 января Русская Православная Церковь отмечает один из двунадесятых господских праздников – Крещение Господня. Или еще есть название этого праздника – Богоявление. Этот праздник установлен в воспоминании евангельского события, которое произошло на реке Иордан около двух тысяч лет назад. Прежде чем выйти на общественную проповедь, Господь Иисус Христос принял крещение в водах этой реки от пророка Иоанна. Это событие описано у всех евангелистов. За полгода перед выходом Спасителя на проповедь Господь послал притечу Господня Иоанна на проповедь, для того, чтобы приготовить сердца людей к восприятию учения Господа и призвать их тем самым к покаянию. С детских лет Иоанн жил в пустыне, питался акридами и диким медом. И вот когда ему исполнилось 30 лет, это 30 лет – это возраст совершеннолетия у еврейского мужчины, Господь призвал его проповедовать покаяние на реке Иордан. Уже 400 лет как проповедовал последний пророк Малахия. И евреи думали, что Господь их уже забыл, потому что давно не было пророков. Да, 30 лет назад прошел слух о том, что родился на земле Спаситель, Господь Иисус Христос. Ну вот уже прошло достаточное количество времени, а ничего, собственно говоря, в жизни не происходило. И поэтому, когда раздался на реке Ордан возглас удивительного пророка Иоанна, который жил до этого в пустыне, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», то, услышав это, к нему стали стекаться люди со всей Иудеи и окрестностей Иерусалима, чтобы послушать дивного пророка. Иоанн притече призывал всех к покаянию, но это должно быть не просто раскаяние в совершенных грехах, а исправление жизни. Тех, кто слышал его проповедь, заходил в реку Иордан, там Иоанн возлагал на него, руки, погружал в воду, и таким образом происходило крещение. Это было крещение покаяния, но это было не то самое крещение, которое происходит сейчас в Новозаветной Церкви. Новозаветное крещение – это крещение от Духа Святаго, когда в процессе таинства крещаемый умирает, так сказать, для греха и на него не сходит благодать Святого духа и Господь в таинстве крещения дает новому члену церкви особую благодать, в результате которой он может уже развиваться как христианин и участвуя в таинствах церкви ну, сводобиться при его желании вечной жизни. Крещение покаяния было такое крещение, которое подготавливало сердце человека для принятия учения Господа. И вот прошло полгода. Исполнилось Спасителю 30 лет. И он приходит к Иоанну в числе прочих людей, чтобы принять от него крещение. Бог просветил пророка, и тот увидел, что к нему приходит сам Господь. И он говорит ему, мне ли нужно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне. Оставь теперь сказал ему Спаситель, ибо так надлежит исполнять всякую правду. Господь не нуждался крещением. Он стал человеком и взял все качества человека, кроме греха. Но, принимая крещение от Иоанна, он тем самым показывает, что надо исполнять повеление Господа, то есть подает пример. Кроме того, войдя в воду, где остались грехи тех людей, которые их исповедовали в воде, он этим самым взял на себя грехи. И в момент крещения он был явлен миру как искупитель. Как это произошло? Когда Иоанн крестил нашего Спасителя, ему было дано откровение, «Разверзли небеса, как на Спасителя снисходит Дух Святой в виде голубя, и Иоанн услышал глаз. Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Это был глаз Бога Отца. Таким образом, в этот момент человечеству было открыто, что Бог – это Троица. Бог Отец явился в виде глаза с небес, Бог Сын был крещаем в воде, и Бог Дух Святой снисходил на Спасителя в виде голубя. Поэтому этот праздник еще и получил название Богоявление. И с этого момента Спаситель начал свою проповедь, то есть был открыто явлен миру. В этот день и накануне дня, который называется Крещенский сочельник, и в Крещенский сочельник установлен особо строгий пост, освещается особым чином вода в церкви и в специальных прорубях, которые называются иордан. Совершается освещение воды великим чином, и вода называется Великая агиасма, то есть великое освещение воды. И в эти святые дни святой становится вода не только которую священник освещает в храме, но дивным образом освещаются все реки, все озера, все океаны, все водоемы, все источники воды на земле. Таким образом, в этот день Господь очищает землю и самого человека с помощью воды от греха. И сколько бы человек ни грешил, Господь тем самым показывает, что его благодать все равно с нами. Крещенская вода обладает удивительными свойствами. Вот как об этом пишет Иоанн Златоуст. «Настоящий день есть тот самый, в который Господь крестился» и осветил естество вод. Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освещены воды. И происходит явное знамение. и Эта вода в существе своем не портится от продолжительности времени. Но почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденную и свежую после столь Долгого времени не уступает водам, только что взятым из источников. Вот какое удивительное свойство обладает крещенская вода. И в этот день происходит еще одно чудо. Место, где крестился Спаситель, он, как мы читаем у Иоанна Богослова, называется Вифавара. И находится примерно в 8 километрах от Иерхона и в 5 километрах от падения Иордана в Мертвое море. Иордан берет свое начало у горы Хермон. Это граница Сирии и Ливана. Впадает в Галилейское море и несет свои воды в Мертвое море. Сейчас это территория королевства Иордания. И река служит границей между ним и Израилем. С 1967 года, со времени Шестидневной войны, это место было закрыто для верующих, и только несколько лет назад оно стало доступным для туристов и паломников, которые теперь ежегодно становятся свидетелями чуда. В день крещения Господня воды Иордана поворачивают вспять. В этот день от стен греческого монастыря Иоанна Притечи, находящегося в полукилометре от реки, начинается крестный ход. В процессе, ведомое Иерусалимским патриархом, спускается к Иордану. Здесь патриарх служит молебен, по окончании которого он троекратно выпускает в небо по одному белому голубю. Это символизирует явление из воды Святого Духа. Затем патриарх троекратно опускает крест в воду. И происходит чудо. Вода начинает бурлить, и Иордан поворачивает вспять подлекующие возгласы тысяч собравшихся. Христиане со всего мира стремятся сюда, чтобы окунуться в бурные воды с виду тихой реки, омыться от грехов и обрести благодать. Ну, и в нашей стране в этот день делают специальные купальни, купели, и в крещенскую ночь тоже принято, принято окунаться в так называемую прорубь, в Иордань. Однако здесь существует вот какое заблуждение. Многие православные христиане считают, что если они окунутся в воду, то этим самым смоют себя все грехи. Сама традиция погружения воды на крещение не имеет в себе ничего плохого, если вам позволяет это здоровье. Но чтобы произошло очищение от грехов, обязательно нужно исповедоваться и причащаться. Без таинств, исповедей, причастия отпущения грехов не произойдет. И еще существует такое распространенное заблуждение. Великий чин освещения воды, как я уже говорила, освещается накануне, в сочельник крещенский, 18 января и 19 января, в, день, в самый день крещения. Некоторые считают, что вода, 18 это богоявленская вода, а 19 января это крещенская вода. И стремятся в эти два дня взять воды, чтобы у них была как бы и такая, и такая вода. На самом деле крещение Господне, еще раз подчеркну, и богоявление это один и тот же праздник. А вода суще... освящается одним и тем же чином и 18, и 19-го. То есть никакой разницы совершенно нет. То есть можно взять только восемнадцатого и можно взять только девятнадцатого. Это одна и та же вода. Но самое главное помнить, конечно, чтобы вода осветила нас, да, чтобы праздник принес нам пользу. Мы должны помнить о том, что необходимо исповедовать свои грехи, причащаться как можно чаще, оказывать милосердие ближним. И тогда Господь обязательно будет в нашей жизни. И в этот праздник мне хочется пожелать вам, чтобы Господь явился и осветил всю вашу жизнь. Я поздравляю вас с праздником. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.